Вот видно, как срабатывают эти сухие щели, чтобы паразитный, вот, видишь, ага. чтобы паразитный воздух не шел по всей системе, вот, как говорят, вот система ну, да. Кузнецова, видишь, вот здесь сейчас 100 ага. градусов, я открыл дверку, и вот в эти щели начало уходить пламя. Ага. Активно начало уходить, да? Видишь? Ага. Вот, вот, оно, простое доказательство. Системы толпаковой. Это... А теперь смотри, я закрываю, ага. и туда, ну, почти ничего не идет пожалуйста самое простое доказательство того что она работает потому что тепло уже идет наверх и идет по всей системе уже все в том числе батарея. Вот сейчас почти два часа топили, наружная часть уже нагрелась до 37 семи кое где. Да я еще не, я не топил, не надо. Понятно. Топил неправильно. Зачем топил? Чего? Далее. И вторичный должен хорошо работает. Нагревать. Сажа начала гореть. Смотри, как красиво. А -а -а -а -а, смотри. Видишь? сажа, да? Да-да-да, вот она пошла. Видишь, как раз вот 300 градусов, видишь? А -а -а. И сажа начинает загореть А 350 она сгорает. Я просто издевался над ней, оказывается, а не топил. Оказывается, она работает так, как надо. По идее сегодня, по идее сегодня первый день нормального запуска печки, да? Да. Так. В доме потеплело, да? За счет батареи. Да такой так. да За счет батареи здесь-то нет ни одной батареи. Ну да, топили мы. Да, топили мы сейчас два часа неполных, сожгли мы сколько тут, ну килограмм наверное 15 сырых дров, верно? Да. стало теплее, печка все набирает и набирает, тут кое-где уже 40 в некоторых точках, в общем, звонок был, такой ложная тревога, да? Да. Ложная тревога, потому что забыл закрыть задвижку прямого хода и топил двумя сырыми по Топить, оказывается, надо все-таки сухими. Посерьезнее. Да, настоящие. Сухие. Да. И чтобы их было там, ну, хотя бы штучек 8-10. Тогда и котел будет выдавать. Значит, в соседней комнате тоже, получается, прогрев получился, да? Да. 22-21 и в террасе в террасе у нас 13 но ну, здесь там больше здесь, да, здесь сейчас посмотрим батарея у нас 76 и того метров наверно 60 справилась за два часа первые два часа сейчас начнет уже дрова прогорают а печка начнет прогреваться ну, да. начинает 36 33 40 папа хорошо ну вот наступающий Спасибо. Спасибо, я тоже. Все свои ошибки, я понял. Здесь уже, наверное, пора готовить.